Вашему вниманию мотоцикл Leon Inway. Двигатель установленный здесь 150-кубовый. Двигатель верхневальный, то есть распредвал находится сверху. В этом моторе порядка 15 лошадиных сил. Коробка пятиступенчатая, классическая. Первая вниз, остальные вверх. Установлен дисковый тормоз. Двухпоршневой супор. И устоит телескопическая вилка. Сзади стоят два амортизатора с пятью режимами жесткости. И также установлен дисковый тормоз. стоит одна выхлопная труба Это система безопасности. Установлена большая классическая фара. Это приборная доска по, по минимуму. То есть здесь есть положение нейтральной передачи, повороты, дальний свет, ну, спидометр и суточный пробег. Замок зажигания находится сбоку. А также есть блокировка руля. Мотоцикл максимально комфортный, у него очень удобное сиденье, они мягенькие. И для заднего пассажира есть спинка. То есть вот подножки для заднего пассажира есть спинка. Крылов модель, у него не инвейдер, металлическая.